Добрый день! Как узнали наши компании и с какой целью к нам обратились? Ну, узнал от друга, он обращался уже сюда Тоже по ДТП у него, по машине было Решили в течение года у него выплата была Все понравилось, посоветовал мне Но я тоже обратился в ДТП было, ну, Чуть подольше, чем у него, но время прошло решение ну, Все положительно, все понравилось Сегодня вы получили выплату э, от нашей компании. Какие у вас остались, э, может быть, отзывы, идеи о нашей компании? Ну, советую всем, обращайтесь. Очень хорошо парни работают, отзывчивые. Все нормально, не знаю. Как сказать? Могли бы вы Будете ли Вы рекомендовать нашу компанию в случае происшествия, допустим, у Ваших друзей, знакомых, родственников? Конечно, обязательно, в первую очередь. В принципе, здесь все мне понравилось, решили проблему, буду советовать. Отлично работает. Спасибо Вам за отзыв.